Ребята, всем привет! Меня зовут Аня. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а сегодня у нас будет очень насыщенный влог, и мы находимся с вами в Варшаве, в столице Польши. Мы сняли апартаменты в центре города всего лишь за 312 злотых за три ночи. Апартаменты мы всегда снимаем через букинг. Я надеюсь, многие из вас знают. Этот сайт. Ну а те, кто не знает, я обязательно оставлю ссылку внизу под видео. И я вам немножечко хочу показать апартаменты, которые мы сняли. Как вы видите, это обычный подъезд жилого дома. Перед тем, как попасть в квартиру, нам хозяин прислал код, который мы должны были ввести. Открыть этот маленький ящичек и достать ключ от квартиры. И открыть квартиру. При входе в квартиру небольшой коридор есть тумба для обуви вешалка и сразу переходим на кухню здесь микроволновка стиральная машина оставили нам чай кофе сахар очень много посуды как для двоих и тарелочки и бокалы плита духовка холодильник и сразу переходим в зал. Квартира двухкомнатная, поэтому первый покажу вам зал. Здесь диван, небольшой журнальный столик, телевизор с тумбой, обеденный стол. И что самое красивое, это вид на Варшаву. Далее мы перемещаемся в ванную комнату. Ну, здесь, в принципе, тоже все самое стандартное. Душевая кабина, зеркало, ванник, унитаз. Также нам оставили полотенце. Шкаф есть в коридоре небольшой. Тоже можете повесить, разложить вещи. И спальня. Двухместная кровать, комод и еще один шкаф. И здесь в шкафу есть еще... Тремпеля, холодильная доска, и где-то я видела утюг. То есть, как по мне, квартира отличная просто. Так как мы приехали после обеда, пока заселились, прошло время, немножечко перекусили. Сейчас мы отправимся в старый город. Темнеет на улице, там будет очень красиво. Хотим увидеть главную елку столицы. И прогуляемся еще по маленьким улочкам этого города. Сейчас мы все попробуем. Даже открыта небольшая ярмарка. Еще на ярмарке продаются разные книги, вы можете приобрести себе то, что вы любите. В основном все на польском языке. Мы сейчас находимся на центральной улице. Посмотрите, какая красота за меня. Вообще все украшено маленькими огоньками. Это наша, это наша. Эй, кибердайвинг. Ой, что за бред? А что это за робот? multimchio flất 福 worship foodия Всем доброе утро и сегодня у нас в планах съездить на каток, обязательно посетить парк Лозенки и может быть если получится попасть в аквапарк. Из-за этих всех ситуаций может быть аквапарки будут закрыты, но мы все будем проверять и смотреть. Обязательно все вам покажу и расскажу. Ребята, мы сейчас направляемся в сторону аквапарка и по пути встретили парк Лозенки. Посмотрите, какая красота. Там, кстати, есть замок на воде и немножко позже я вам все покажу. Но вообще эта атмосфера просто супер. Я обожаю такие места. Итак, ребята, мы уже дома и хочу вам все рассказать подробно, так как не было времени вообще снимать, хотелось насладиться все атмосферы первое куда мы съездили это на каток, который называется торвар может быть кто-то о нем слышал но я всю информацию оставлю в инфобоксе обязательно заглядывайте итак вход нам обошелся в 20 злотых за человека и 12 злотых прокат коньков катались мы около полутора часа где-то так обязательно приходите заранее в кассу потому что все билеты могут разобрать покатались мы просто отлично я конечно не мастер я вообще в детстве каталась на коньках, но это было очень давно. Ну и как без падений, я упала два раза и второй раз я упала так, что забила себе локоть. Небольшой синяк там, но ничего, все пройдет и заживет. И, кстати, кому интересно, вот так вот выглядят билеты на каток. И на прокат коньков по поводу аквапарка в аквапарк мы вообще ни в какой не попали потому что все закрыто из-за коронавируса и мы конечно немножечко расстроились но с другой стороны значит не сегодня. Вот и все. Поэтому в следующий раз уже приедем и попадем в аквапарк. Или поедем в какой-то другой город. И сегодня очень был активный день. Мы прошли практически 33 километра. Если честно, это самое большое расстояние, которое я проходила. Даже в Закопаны, куда мы поднимались на гору пешком, и вообще целый день мы ходили пешком, я прошла тогда намного меньше. Я даже не ожидала такого. Поэтому я сейчас... Буду отдыхать но ну а мы с вами уже встретимся завтра утром ребята всем доброе утро мы сейчас собираемся в мультимедийный парк фонтанов и чуть позже съездим еще в сад света обязательно вам все покажу оставайтесь со мной мы перекусили и сейчас направляемся в королевские сады а королевские сады это выставка под открытым небом какая красота здесь меня окружает. Я обязательно вам оставлю все места, где мы посещали, все адреса, все будет под видео. Обязательно переходите, смотрите. И сейчас мы чуть-чуть дальше пройдем. Я вам покажу еще другие инсталляции.